Прямо зал так посветлел, прям так. Кстати, освещение подать немножко. Красиво И по времени все. Чувствуется время каждой работы. Время года, все осень, как зима, все, И свинья. Говорит, как света. за добрые слова. Так, у нас еще у нас в, гостях, у нас в гостях член Международного Союза Писателей Елена Петровна Склярова. Пожалуйста, Елена Петровна, вам Во-первых, огромное вам спасибо, что вы в единственном лице, как говорится, дали все пространство своими работами. У вас большое будущее. И я всегда говорю, природа не ошибается, даря кому какой-то Пусть как, даже по вашей речи, скажите сегодня и не скажу, что вы кончили только Тарас Копов. Не да, оставить, скажите, да, как да, речь да. разбита чисто по-русски, грамотно. Грамот, грамот. вот. И я всегда говорю, вот именно не только Ташта, вся Россия и на сегодняшний день весь мир талантливых людьми с теми, которые не важно, где родились. Вот скажите, вот, где вы, в каком вы родились, да? Но на самом деле, каким вы на сегодня стали великим человеком? У вас, я правда, не обманываю, у вас очень-очень большое будущее. И поэтому тут так много детей. Я, как педагог, хочу больше обратиться к детям. Вы никогда не ленитесь и посещайте музеи, посещайте конкурсы, посещайте, как говорится, разные выставки. На сегодня такое время, время интернета, что любого человечка могут отыскать. В августе, я два слова скажу, да, в августе мне пришел звонок, а знакомые звонки я почему-то, как уж, 27 лет, ну, мушонеры, я как-то не принимаю вот эти чужие звонки. Замужем я за скажу, я за почту замужем, иногда до двух пишу вот эти стихи просы все. Поэтому, а тут думаю, ну, дай-ка возьму. И вы понимаете, член союза, Международного союза писателей через интернет вот, нашли вот меня и пригласили сразу же принять участие в литературном конкурсе, где я и приняла, и получила, как говорится, приглашение, и заняла второе место, и уже вот, как говорится, закинули мои документы. Короче говоря, приняли своих союз писателей, международный союз, где были представители и Франции, и Израиля, и Америки, почему-то, и Литвы, и Белоруссии, и все, понимаете. И все ознакомились с их тогдами, и уже второе задание, а, третье задание, там у них полков. Туда стихи к Новому году, какой-то таймонях. И я уже написала, не бойтесь, сейчас вот, знаете, каждого не Если что-то у вас есть хотя бы, вначале, знаете, не талант. Человек рождается просто со склонностями. Потом это уже перед задачей. Потом они переходят, когда ты начинаешь потихонечку рисовать, там, или петь, или Потом переходят они в способности. Это я вам просто объясняю, как профессия психолога, Понимаете? Вот. Потом при усиленном труде, вот как перед нами сегодня, героиня, оно переходит в талант. А уж если вы идёшь в честью таланта, скажите, все равно вы у не знаете. Это уже, я говорю, я бы замужем. Замужем за творчество. Я не могу кому-то обманывать, понимаете, я не могу кому-то время уделять, потому что у меня вот это, как говорится, зацепило творчество, оно тебе, как говорится, не выходит, и пока ты не закончишь стихи там, поиссле чего никак не отступаешь. Правда? Так же у вас мама развея как раз такой женщины жены, и так на стафе нам тоже жены. Вот. И поэтому у вас всегда будет интересная работа. А то, что связано с детьми другое, что с творчеством. И выйдя на заслуженную контур, вы еще больше обратитесь вот этим вот так. В творчестве, я вам честно скажу, возраста нет. Даже не